Thank you. Слушай, вот это что такое, не тутовник? Это нет, это, по-моему, карагачи Просто такие, Типа тополи, да? Нет, карагачи нет Ну тоже как ягод, где-то нет? Нет, нет Просто дерево Ну у них, как бы, лист такой сладкий, живот не готов Ага, ага Нет, Не и древесина с карагача делается древесина Летом с карагачей частенько бывает, что капает сладкий Жидкость, особенно на лобовуку накапает как бы и потом а, вообще всякие, ну, надо, не мошки всякие не омышся а, это сладненькое справа сейчас речку где-то вот, ага. мы сейчас смешаемся с речкой слушай Вась, ну прикольно вот здесь я говорю вот я и ну, да, мы, мы мы наверное первый раз едем не были Что что да что-то раз быть я по себе сужу что там это у нас поля все стараются каждый клочок там да, такая вода. Так вот, я говорю, прикинь, тут, тут даже люди, кто в это... Мы, там... когда с Володей ездили, на обратном пути остановились, после горячей упалки, остановились около речки, запикничили прямо из машины, кто хотел запутнулся, домой поехали.